Вернемся к роботу. В управлении у него ничего не изменилось, просто добавился декор. Но все же я кратко назову все его функции. Он может крутиться на месте, подниматься вверх-вниз, поднимать руки вверх-вниз, сгибать все пальцы, крутить ладошки и выдвигать руки. Комбинируя все эти клавиши, можно делать красивые движения.